Я готова слушать это бесконечно, хотя я не понимаю ни одного слова, но это так красиво! Мне кажется, что я сейчас нахожусь в каком-то очень красивом испанском сериале, потому что, ну просто потрясающей красоты, Ария и, мне кажется, я слышу шум моря, океана, вот прям солнце светит, ну это какая-то совершеннейшая красота. И я, я, я думаю, что камера передаст, передаст вот сейчас эти мои ощущения от этих красивых людей. Но мы встретились не просто так, потому что они очень красивые, а мы встретились еще потому, что они очень счастливые, они счастливы тем, что у них родился 13-й по счету ребенок. Я правильно говорю? Да это дочка. дочка. дочка. Как вы ее назвали? Алегрия. Алегрия. Аллегрия. Аллегрия. Да. да. Это по-русски обозначает радость. Именно потому что для нас это радость. Мы к вам и пришли за радостью, вот я, я, я очень хочу, чтобы эту радость видели другие женщины, которые нас будут смотреть, потому что мы вот сейчас с вами поговорили, что не только в России оказывается проблема с рождаемостью, в Испании такая же да, история. Да, же ситуация, да конечно. Да, из-за политика, из-за нестабильности, из-за ситуации, которую мы сейчас переживаем, женщины хотят э -э, рожать. Они в первую очередь хотят, хотят образование, конечно, это очень важно. Потом сейчас очень долго, долго пока у них есть э, стабильность, э, что у них все в семье, и потом уже решают, уже когда у них практически 40 лет, решают и думают о материнстве. И когда уже 40 лет, это уже ну, один, ну, максимум два ребенка. Ну, максимум два. Или иногда uh -huh. есть случаи, Вообще. Вообще нельзя, и они должны искать другие пути, чтобы, ну, чтобы получилось. Быть, да. Да, чтобы получилось. А вы всегда знали, что у вас будет много детей? Мы не знали. Нет? Не, Нет. знали не планировали, не думали? Не, не думали. Правда говоря, что я вторая от семь детей, и у, нас, у меня многодетная семья, у него тоже, он я самый последний. последний а, 6 детей. 6 У вас 6 угу. еще, а у вас еще семь. семь. Угу. Значит, мы жили в многодетной семье. Но м, я не знала, в первую очередь, что я найду его, да. и у меня будет семья. И во-вторых, я не знала, если я смогу стать матерью. Но пришел первый. И А когда вы познакомились, вы обсуждали как-то между собой? Мы должны сказать, что мы оба католички, католики. И мы всегда думали, что дети это подарок от Божьего. Значит, мы решили, если Бог нам даст ребенок, мы будем принимать и так оказалось, что сейчас пришла Алигрия, и для нас это огромная радость. А, вот мне очень интересно Хавьером мнение. Вы на родах вообще присутствуете на всех? Да, он да. присутствовал на всех. Кроме год назад, он из-за ситуации за коронавирус он не смог присутствовать, но ну, не потому что он не захотел, а потому что нельзя не было, да. да. А в общем он присутствует на да. всех. На всех. А? Да, он сопровождает меня, потому что я считаю, что я рождаю, но это наши дети, это оба он отец, он, он имеет главный рол, роль в доме. И я мать, но дети а твоих это не только мои дети, да. поэтому я считаю, что это очень важный момент, чтобы он меня сопровождал, чтобы я чувствовала, что я не одна, даже yeah. если я страдаю, но он со мной. Yeah, он тоже нет. должен Скоро. страдать вместе, это правда? Очень важно для меня тоже, потому что если я могу помогать чуть-чуть, супер. И очень тоже сейчас помогает, например, я здесь в родоме, а он в доме, в с 12 вы приехали сюда вместе со всеми детьми? Да, mm -hmm. когда мы приехали сюда, у нас было только шесть. Два няшки, у которых было... Остальные родились здесь? Да, остальные родились и здесь. То есть вы живете здесь сейчас, в России? Мы живем здесь, в России, и все родились здесь, в этом роддоме. Ух ты! Это Всегда шестой здесь, ребенок, который родился здесь, здесь на девятом роддоме. Да, я очень рада. Ух ты! Ух ты! Да, я первый год в 2016 год родилась самая первая я выбрала этот вот дом и до сих пор я продолжала рожать здесь да? здорово а скажите пожалуйста вот эмоции от присутствия народов первого ребенка и аллегрии они отличаются то же самое то да, же самое каждый конечно. раз как в первый моё первый это чуж будешь как сердце каждый раз растает. Это любовь, которую у тебя есть для детей, то же самое всегда. И каждый раз побольше побольше. Расти. Да, потому что иногда думаешь, что ты любишь самого первого, первому ты его любишь очень много. И думаешь, когда будет второе, наверное, я не смогу любить да. его. Ну на да. наоборот. Ты воспитываешь, ты что эта любовь как-то прибавляется. Мы, когда снимали девушку, у которой 14 детей родилось в Петербурге, многие писали в комментариях, что бедные дети, которые живут в многодетной семье, они, э, ну, это не то, что им не дают родители столько внимания, как одному ребенку. Mm -hmm. Вот вы вышли из многодетных семей. Я думаю, что это обман, потому что семья это школа любви и и это школа, где дети изучают делить своих вещей, вещей, потому что иногда мы думаем, что детей должны иметь все. Uh -huh. Правда говоря, они, я как мать, пытаюсь им давать, давать образование, э, чтобы они были здоровые, одеть а их, все, uh -huh. как матья. Uh -huh. Но иногда мы путаем, э, я просто не умею очень хорошо выражать это на русском языке, но иногда мы путаем и думаем, что любить своего ребенка и там чтобы ему ничего ничего ничего ничего не хватило и это на самом деле не так потому что когда э, э, детей вырастают в многодетной семьи они учатся любить другого, постоянно быть щедрыми, делиться своими вещами и, и, и принимать Прибимать всех, всех да. и заботиться о другого, потому что общество, в котором мы живем сейчас, то, что нас изучает, чтобы мы жили всегда для себя, все для себя, чтобы нам ничего не хватало, чтобы нам было комфортно и именно в этих семьях. Мы воспитываем, что дети изучают смотреть на другого. Не только на себя, но и тоже на другого. Что у моего брата не хватает. Э, чему им э, чего им ему нужно? я? Что, что я могу ему дать? Да, еда. Uh -huh. Например, перед школой все завтрак... А у одного надо готовить молоко, у другого м, Завязать шнурки, оркестру. Да. Да. И все между собой помогают. Я думаю, что это очень важно, чтобы... И ничего не надо говорить, они с делают. Да, да. Они? да, и это, я думаю, что это очень важно, чтобы эти, этих детей очень с большим балансом растут, потому что когда они уже взрослые, они не только умеют смотреть на за себя, но и тоже за других. Я думаю, что это очень важно. Это мне кажется очень важно, когда они будут создавать свои семьи. Они будут заботиться о да, супруге. Постоянно да. ты учишься, что, да. что ты. Э, у тебя и есть радости, когда не только заботишься о себе, но и тоже о другим. О а других, конечно. А дети ходят здесь в русские школы, в русские да, садики. Да. А на каком языке дома вы все разговариваете? Всегда, всегда меня спрашивают, и я всегда отвечаю. Я только говорю с моими детьми на испанском. Э, потом, почему? Потому что я считаю, что друг, э, второй язык это богатство. Конечно. Значит, они когда... Дверь от дома закрывают, они уже знают автоматически, что они должны говорить по-русски. Значит, они в школе, в садике, на улице, с друзьями всегда по-русски. Но когда пойдут дома, дома, они всегда на испанском. И так они одновременно и умеют говорить по-испански, и, и по-русски. По Мы тоже ими изучаем, писать и читать на испанском. Потому что я, я считаю, что тоже они должны решать, когда они станут старшими. Где они хотят жить или где они хотят учиться. И я, как мать, должна давать им этот возможность. Если я буду говорить плохо по-русски и не по-испански, я не они... они будут и русский так-так знать, и испанский mm -hmm. и, и вообще нет. Я им не даю возможность, чтобы на будущее они изучили, э, да. жили там или остались здесь. Они должны выиграть. Сами решать. Но язык это богатство, поэтому я считаю, что они должны говорить и по-испански хорошо, и по-русски Это хорошо. шикарно. Им повезло. А у вас дома есть какое-то расписание на каждый день? Кто что делает? Какой план? Иначе же, наверное, я, запутаться. Э, Мы писать не пишем. Да, но они все знают. Например, э, у меня девочки спят в большой-большой, ну такой... Комната. Комна большая комната и там девочки спят. Семь девочек. Они знают, что перед школой они все управляют кровать и вся комната должна быть в порядке. Тоже сами мальчики, поэтому я только должна делать, управлять своей кровать И после обеда или после ужина четыре старших они все убира... убирают, мы готовим обед, но они убирают кухню. Это все. Или самый старший помогает самому маленькому в душ. Все эти вещи они знают, или белье, которые, или одежда, которую уже надо да, стирать, да, они знают, где положить, чтобы не, был, не все... Потому что если не будешь Например, порядок, сейчас я один дома с детьми, и все прекрасно. Они очень помогают. А ну. как вам это удается? Ведь обычно ну, даже если это один как дерево, Это как дерево. Когда дерево, если ты не будешь поливать, чтобы она растила ровно, она будет такая. Дети то же самое самый маленький ты потихоньку изучаешь и когда они растут они как ты когда я старший, у тебя все хорошо остальные да например я все у самая у девочка самая старшая я ее учила правильно как управлять кровать я у остальных я не учила она Сказала, нет, надо делать так, потому что она знает, что если самые маленькие не будут ей помочь, она должна управлять всех, поэтому она учила остальных, чтобы... То есть, то есть ваши дети, они помимо того, что в доме все хорошо, они вырастают управленцами, они уже директорами вырастают. У них все навыки, потому что они тоже хитрые, они даже не знают, что, чтобы они не работали и делали все, другие... Нужно делегировать. Да. Я говорю, я только хочу порядок, все остальное мне не важно. Вы разверяете, как все будет. А если они не слушаются... Конечно, дети – это не робот. Есть моменты, когда один кричит, другая бегает, другой… Конечно, потому да, что дети – это Особенно дети. сами маленькие. Но они должны знать, что я с ними играю, мы уливаемся, радуемся, все. Но они должны знать, что мы а – дети мать, и они должны… Есть моменты, когда они не слушаются, поэтому, например, я говорю, «А, хорошо, ты делал это, сегодня… Маленькие наказания имею в виду, не наказание, это не наказание, не знаю, как сказать, ну... Они, а хорошо, ты нельзя э, кровать или ты... Ты уже знаешь, что это вечером должно быть взяло. сделано. Если нет, например, в воскресенье у тебя не, шоколад не будет шоколад или другой вещь. Угу. И они уже знают, что... Потому что я всегда говорю... У нас у всех есть свои, свои обязанности, но тоже свои, я не знаю, как это Нет, не желание. Все мы должны, а у нас есть обязанности и тоже то вещи, которые мы получаем. Угу. Значит, что вы получить… Вознаграждение, да. Вознаграждение. Да. У -у -у -у. Поэтому, чтобы получить эти вещи… Нужно, нужно сделать то, что ты должен. Да, да. да. И, и каждый в своем мере. Потому да. что не тот же самый ребенок, который имеет два года, который ничего не понимает, он только может играть, но он уже должен понять, например, что когда мы сидим за столом, нельзя или выбрасывать хлеб, или мы за столом, надо, конечно, у него два года надо говорить, как ребенок, который имеет два года, потом есть другой, который уже семь лет, значит, он уже надо с ним разговаривать по-другому. И у другого, который 14, 14 уже можно по-другому говорить. Поэтому все дети с ними... Трудно, конечно, трудно воспитывать, потому что у каждого надо свой знать характер. свой характер и, конечно, ты не можешь, например, ругать или говорить жестокого у одного, у одной так же, как у другого, потому что, например, один очень чувствительный, другой не так чувствительный, можно построже, поэтому... Надо знать, с кем ты говоришь Это потрясающе а, Просто мы сейчас получили не только про роды еще чуть-чуть поговорим Но мы получили не только про роды информацию Про роды стольких детей, но еще и про то, как вообще организовывать в семье воспитание детей это это просто потрясающе ну, я не знаю, если умела хорошо прекрасно я поняла я думаю все поймут тоже а скажите просто про роды вы родили получается часть детей в испании и часть детей да, здесь укрыт, укрыт, укрыт. отличаются роды там от родов здесь я всегда говорю когда меня спрашивают эм, как роды выросили и Моё, мой опыт это что и здесь, например, в Испании есть многие случаи, где Перед родами есть такие, ну, такие не легкие ситуации, где или врач не заметил что-то, или что-то произошло с, женш... с женщиной. Я не знаю технические слова на русском языке. Я всегда, когда с моей мамой говорю, я говорю, это в России никогда не происходит, потому что я столько раз хожу на женскую консультацию, все наблюдаю, столько анализов, столько раз мне смотрят. Мне уже не хватает времени, что я поставлю. Я считаю, что это очень, что хорошо, это вот, очень, очень хорошо, хорошо, потому что м, все, м, даже м, ни одного пункт остается не осмотренным. Mm -hmm. Когда я показываю книга, которую у меня уже есть от женской консультации мои сестры, не верят. Но я считаю, что это очень хорошо, потому что я думаю, что медицина здесь очень хороша. Mm -hmm. Вот так вот. А вот эти роды выражали, получается, с Юлией Владимировиной первый раз, да? Да, кстати, да? я очень рада. Mm -hmm. Расскажите вот буквально чуть-чуть, чем они отличались от всех остальных, что были очень быстрые. Очень быстрые. Врач очень эффективные. Я очень рада. И все было тоже, тоже, тоже И мне очень понравилось, потому что в других родах я лежала раньше много времени. Правда говоря, я думаю, что так должно было быть, но когда пришел момент родов, я уже была уставшая, потому что mm -hmm. много, многие дни я здесь лежала, волновалась, у меня на самом деле ничего страшного не, не, со мной не было. В этот раз я пришла только что выражать. Конечно, дни раньше мне соблюдали и сделали все анализы, чтобы... Угу. Но приехали прямо в роды. И это для меня да, было спасением. Для силы, чтобы... Да, рожать. у меня была сила, потому что я была свежая. Сколько времени продлились роды? Я сейчас не помню. Я была здесь 8 и уже 8 часов, но это чтобы оформлять угу. документы, но... Не помню, ну три часа. Ой, какая прелесть, прекрасно. Знаю, часа. Угу. А, вы дальше планируете? Как бог даст, но я, я, я не знаю, у меня уже 39 лет. Я, я всегда говорю, дети, которые у меня есть, я уже рада. Но если снова появится ребенок, это как подарок, я, конечно, буду принимать. Завтра на выписку все дети придут? Нет, нет, нет. нет. придется родон закрыть роддом. Нет, время садика. Но у нас завтра день рождения, у моей, у моей дочери день рождения, и, конечно, они там меня будут ждать, чтобы праздновать. Я очень рада, что я с вами познакомилась Потому что вот такой заряд красоты и радости Сейчас во мне есть Мне кажется, его хватит просто на месяц На целый месяц Я буду ходить и улыбаться, вспоминая вас И я думаю, что это все Спасибо. передалось нашим девушкам Спасибо вам огромное Можно я вас обниму? Можно? Спасибо вам большое Спасибо большое Спасибо большое Вам счастья Вообще, вы просто... Ой, супер. Спасибо. <смех> Чувствовала, вот у меня рожали, я теперь уже могу сказать, что у меня есть целый опыт, у меня рожали египтяне, у меня рожали французы, и сейчас у меня рожали испанцы. Так. Что их вместе объединяет? Можно я скажу, Конечно. Их объединяет то, что слово врача, вот я даю рекомендации, у меня есть свое видение, да, в той или иной ситуации, я даю рекомендации, а не обсуждается вообще никак. Uh -huh. То есть... Понимаете, о чем? Да, я. да, я знаю. Чем... То есть, у нас в этом плане демократия. У нас, э, хотя, я сразу сделаю поправочку, что мы с девочками, с нашими, э, с моими соотечественницами, происходит то же самое. У меня никакого разделения нет. Я все объясняю, я все поясняю: зачем, почему и так далее. Вот у этих пациентов нет вопроса, они делают все, как вот было раньше. Помните, когда угу. вот врач да. сказал, и значит, все. Все, да. Это не обсуждается. Задаются вопросы, тоже могут спросить, а почему, э что, зачем и, и, и все. Uh -huh. да, то есть спорт никто не будет, а давайте я не приеду. А давайте. Единственное, что от Сарасели, я понимаю, что там большое количество детей, да, и таких вот маленьких детей. Была необходимость нам рожать немножко как бы запрограммировано, не буду вдаваться там, да, нюансы, была такая необходимость. У нас индуцированные роды, все хорошо закончилось, ребеночек хороший, все замечательно, но приехала она из дома. Mm -hmm. То есть не было у нас народовой госпитализации на роды. Вот, приехала она из дома, мы договорились, без 27 утра, она была здесь, да, у меня рожило две девочки в этот день, вот они очень дисциплинированы, приехали, папа потом развез всех детей, вот, всех малышей в школы, в сады и подъехал к нам, в принципе, и вот, и он присутствовал на родах, я хочу сказать, не выходя ни на какой период, он был на всех, вот он зашел. И был. Мы даже успели поставить эпидуральную анестезию, между прочим. Да. Правда, через 15 минут мы родили, но это очень хорошо. Mm -hmm. Роды длились около 4 часов. Да, она сказала. И папа, получается, все это время тоже был класс. А все был, ли был ли у нее какой-то языковой барьер в процессе? Нет, нет вы уже слышите, как она разговаривает. Не было никакого языкового барьера, нисколько. Очень терпеливая. Очень, э, несмотря, все равно, три, ну, как бы, следует рекомендациям, все, что вот, ну, Это я не почувствовала важно. ничего. Хотя мы знакомы с Роселем недавно, потому что с некоторыми девочками у нас опыт, допустим, там, общение начиная с 32 двух uh -huh. недель. С а с кем нет. нет, она пришла ко мне в 36 шесть, в 38 8. 8 недель, да, мы за, знакомы мало. А вот. как она вас выбрала? Не знаю. Надо было, кстати, у нее спросить, как она вас выбрала. Может быть, ну, я еще раз повторюсь, у нас не все просто было. То есть здесь было сопутствующее такое вот заболевание, да, которое могло бы, Осложнее те роды, послеродовый период и так далее. И поэтому такие пациентки, они, конечно, им рекомендуются доктора с опытом работы большим, с категориями там, и так далее. И так Наверное, далее. Да, поэтому. Я церковь. не только ночмед, который сидит вот в кабинете. Кабинетный ночметр. Нет, я активный такой же врач, я оперирую, работаю, урожаю, то есть, мне все равно. Может быть, поэтому она попала ко мне, потому что было сопутствующее это заболевание которое Кстати, да, могло наверное. бы повлечь. Наверное. И у нас были непростые в плане, я ожидала, как бы пленное осложнение. И мы профилактировали и ничего, слава богу, не получили. Все хорошо. Ну, вообще прекрасная, ребенок прекрасная семья прекрасная. В общем, повторю слова главного швара нашего города, Ультальфаджи да. Бежинаря. Рожай. Всем, Всем рожать. рожать. Да, Всем